«Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножье ног моих. Где же построите, Я извиняюсь. Где же построите вы дом для меня, и где, где место покоя моего? Ибо все сие было». И во все сие соделала рука моя, и все сие было. Так говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренных и сокрушенных сердцем и трепещущих пред словом моим. Исайя 66 глава, 1 и 2 стих. У меня на сердце лежит такое слово, и... Я не знаю, как вот его сопоставить. Господь хочет кому-то сказать, что Он вас зовет. Я зачитаю Иоанна 6 глава, 35 стих. И Иисус говорит здесь за Себя. Он говорит, «Я есим хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать». И верующий в Меня не будет жаждать никогда. Я над этим местом лично вчера сидела, размышляла. Господи, что это никогда? Но я сказал вам, это Иисус говорит, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет». И приходящего ко мне не изгоню вон. Ниже написано, что ничего, что пришло к Христу, он, он не погибнет в руках Христа. И что Иисус Христос сказал: Я воскрешу Его, то есть человека, который пришел в воскресный в последний день, извиняюсь, вот, я хочу спеть песню, но здесь именно говорится, «Приди к Христу и поверуй в Него». Вот, он сказал, «Я не изгоню». Может быть, человек думает, «Ой, у меня такой багаж, я столько нагрешил, не сможет Бог справиться со мною». Христос сказал, «Никого не изгоню». Если у вас есть какое-то присутствие греха, просто покайтесь, исповедуйтесь. И ходите во свете Господнем. Иисус хочет дать нам радость. Он хочет дать нам жизнь, жизнь вечную. Он здесь, Он здесь. Хочет встречи он с тобой, он здесь, пред тобой мой господь преклоняю сердце я знаю все могущий бог что ты здесь что ты здесь пред тобою, мой господь преклоняю сердце я Знаю все могущий Бог, что Ты здесь, Он здесь, Он здесь, нежно глаз Его звучит он здесь нежно глаз его звучит для тебя он говорит свет любви святой всегда горит всегда горит нежно глаз его звучит для тебя он говорит свет любви его святой всегда горит он здесь, он здесь, хочет встречи Он с тобой о хочет встречи он с тобой чтобы дать душе покой двери сердца для иисуса ты открой, ты открой, хочет встречи он с тобой, чтобы дать душе покой. Двери сердца для Иисуса ты открой. Аминь.